приветствую всем и мы продолжаем работать с нашей системой анимаций как мы помним мы сделали в прошлых уроках то что персонаж может приседать также мы сделали то что он может ложиться на землю и ползать и теперь нам нужно сделать то, чтобы в том случае, если мы залегли и отпустили кнопку, ну или нажали встать в положение лежа, чтобы у нас персонаж не вставал. Поскольку так быть не должно. Перед тем, как выходить из этого состояния. так и давайте приступим что мы можем сделать давайте создадим функцию чек чек play не, давайте чек lay trace. И здесь мы будем делать сфера trace by channel. Радиус мы, наверное, возьмем из сферы персонажа, get. Хотя мы можем просто посмотреть его и указать без передачи информации. Так, радиус 42, устанавливаем радиус 42 и теперь нам нужно определить откуда мы будем отправлять наш трейс. Так, перейдем в Blay и установим наш трейс. Так, чек Trace. Там мы производим деактивацию так давайте перейдем персонажа и на mesh мы добавим ару э, нашу стрелку выставим ее так, Ctrl -Z, на 90 градусов вверх И теперь мы из персонажа Character Reference, Get, мы достанем нашу стрелку, возьмем ее локацию, Get World Location и также возьмем его Forward Vector. Сделаем плюс плот, да, нет же, плюс вектор, который мы умножим, я думаю, всего лишь на 10, сделав длину нашего трейса, давайте посмотрим. Так, но мы делаем проверку определенно не туда. А, все понятно. End, start. Я не туда подключил. Так. Вот наша проверка. Давайте посмотрим так arrow. Нам нужно поднять его выше. Давайте в ноль. Так, и как мы видим, на данный момент трейс ничего не запечатлил, если же мы. Подойдем сюда, встанем здесь, выйдем, то увидим то, что Трейс вот запечатлил препятствия. Все отлично, теперь мы сделаем следующее. Так, анимационный блупринт не понадобится. Нам нужна переменная, с помощью которой мы будем определять, можем ли мы встать. И давайте создадим булевую переменную. LayTo LayTo And. И будем Делать следующее Соответственно если здесь false То у нас false, если true То true И теперь в самом В самой логике Мы пропишем то, что если мы нажимаем deactivate хотя я даже думаю то что мы определяем здесь Trace. Так, Late to Stand, Branch. Так, если Late to Stand False, то мы, соответственно, встаем. Если нет, то мы ничего не делаем. Так, давайте посмотрим. Наш персонаж ложится. Мы заползаем. Я отпускаю Z. У нас происходит препятствие и наш персонаж не встает. Соответственно, мы выползаем. Я нажимаю Z и наш персонаж встает. Так, единственное, что если препятствие немного больше, то наш персонаж также встанет в полный рост. Ну, давайте это изменим также. Я думаю, этого... Для этого нам будет достаточно просто здесь выставить 50. Давайте посмотрим. Так, мы присели. Так, мы легли. И мы не можем встать. Все отлично. Единственное, что я хотел бы также добавить проверку. Так, activate, то, что если islay, get branch, если мы уже лежим, то соответственно нам э, ложиться снова не нужно. Так будет правильней. Так, нажмем play. Так, ложимся, заползаем, отпускаем, я клацаю на Z, и у нас уже ничего не произойдет, по той причине, что мы как бы уже лежим. Когда мы встаем, я нажимаю Z, и наш персонаж встает. Снова нажимаем Z. И наш персонаж ложится. Заползаем. Отпускаем. Ничего не происходит. Нажимаем, наш персонаж встает. И так далее. Так, на этом с реализацией ползания мы закончили. Я думаю, если появятся еще какие-то идеи, как это дополнить, мы это дополним. Я думаю, в следующем уроке мы. Немного изменим а, саму подачу этой логики именно в персонаже. Так, давайте я сразу сделаю комит. То, что это <coughs> смена локации меша персонажа. еще его к логике хотя я думаю мы сделаем по-умному создадим граф input граф где будут наши импуты и также мы создадим movement graph где у нас будет все связанное с movement для того чтобы не путаться так здесь у нас это все инпуты Так, это мы переносим Ctrl-X, Movement Graph, Ctrl-V. Так, наши input -ы. мы переносим в input graph. Ctrl-V. И здесь у нас остается Begin Play то, что происходит при старте игры и также у нас остается дебаг и вот эти функции мы потом организуем сделаем все более грамотно чтобы не на нажатие отжатие а это было переключением я наверное в следующем уроке сделаю то что мы будем переключаться таким образом когда мы нажимаем один раз к примеру на c то персонаж а, приседает. Если мы нажимаем второй раз на C, то персонаж встает. А как он будет переходить в положение лежа, мы сделаем то, что мы задержали. C. он лег. К примеру, если мы хотим из положения лежа перейти в положение сидя, то мы просто один раз нажимаем C. Если мы хотим, чтобы он встал, то, соответственно, мы нажима... мы зажимаем C. Я думаю, это такой альтернативный вариант. Более-менее удобен без использования множества клавиш, а использования только одной. Поэтому всем спасибо за просмотр. Если вы не подписались на канал, подписывайтесь на канал, пишите в комментарии. И хотел сказать, если у вас есть какие-то идеи по роликам, или же из прошлых роликов, что были на канале, которые были удалены, вам нужна какая-то информация, то вы пишите в комментарии, и я сделаю по этому ролик. Поэтому всем спасибо за просмотр и до новых встреч!